Так, ну что, кто бы мне что ни говорил, я точно знаю, что живые тренинги являются трансформационными, какие бы вы онлайн не проходили, мои дорогие девчонки, только живые тренинги являются поворотными в судьбе. Потому что в живую ты работаешь с специалистом, который вытаскивает у тебя боли, обиды, те глюки, которые у нас с вами есть. Потому что мы все с вами из травмированного детства. У кого-то больше, у кого-то меньше. И женщина у нас не простроена. Она инфантильная, она девочка, она боится, она терпит, она и так далее, и так далее. Именно поэтому очередной свой тренинг я запускаю живой в Египте. Пока что еще летают самолеты, пока что еще можно приехать. Пока что еще можно проработать там себя в полную, полный рост, и там тепло, и он с 10 декабря. Именно поэтому я сейчас быстро покажу, для кого он и что вы там получите. Вы не только отдохнете, вы не только получите там задор, энергию, научитесь общаться, говорить. Вы себя просто по-другому почувствуете, как женщина. Многие ищут женское предназначение и совершенно далеко находится от того момента, где это на самом деле. У нас куча всевозможных заблуждений, а предназначение – это то, ради чего мы пришли в эту жизнь. А главное наше предназначение – это быть предназначено, выполнить свои таланты, что быть счастливой. А миссия – это же быть счастливой. То есть предназначено нам быть счастливыми. Прежде всего, самой собой. Быть счастливой, классной, кайфовой, обалденной женщиной. Вот это главное предназначение. Потом уже дети, мужья и так далее. Для многих даже сейчас, наверное, будут какие-то какие разрыв шаблонов. Не дети, не мужья, а сам человек – Женщина в данном случае пришла в этот мир, чтобы эту жизнь украшать. А если она несчастлива, с кучей комплексов и ограничений, каких детей она рожает, какую она программу передает, понимаете? И вот все эти вещи мы будем, естественно, прорабатывать на тренинге, потому что это нужно самостоятельно проходить массу всевозможных материалов. А тут вы напрямую один на один со мной и с другой поработаете. Очень многих людей существует заблуждение, как грамотно формулировать свои цели и писать свои желания. Я более 25 лет работаю в сфере психологии развития, психологии отношений, психологии личности. Я не перестаю удивляться, как сегодня с таким количеством знаний в интернете быть такими, не, быть такими ограниченными. Почему? Сейчас объясню. Люди не умеют желать. Не умеют формулировать запрос. Мозги используют не по назначению. А ведь тут кроется самое главное. Что заложили, то потом и определяем следующую цель. Потому что первая цель – это чего хочу. Есть три категории цели. Первая – чего хочу. Дальше цель – что я делаю, чтобы это получить. И третье а каким человеком мне нужно быть, какими навыками мне нужно обладать, о чем мне нужно думать и мыслить, чтобы эту цель достичь? Казалось бы, так все просто. Но один на один, когда вы проработаете, у вас просто будут невероятные инсайты. И там уже автоматически пойдет приход того, чего вы хотите в свою жизнь. Потому что когда мы закрыты, к нам и не приходит. Когда в голове каша, то вокруг тоже, как вы понимаете, шупа попало. Естественно, освободитесь от боли прошлого, обид разочарований, потому что это часто держит нас и не пускает. Конечно же, мы создадим новый образ себя и через практики, через походку, через действия, через как садиться, как договорить, как общаться, жесты. Конечно же, это будет в этом тренинге в живом. Дальше. Самое главное. После того, как вы себя позиционируете как женщина, одежда, ваша внешность, потому что женщина должна быть привлекательной. Второе начинается, как мы открываем рот и о чем мы говорим, и как мы говорим. И вот тут начинается самое интересное. Так вот, на примерах в коммуникации с мужчинами... Именно на практике вы это будете делать. Да, да, да. Сначала будем тренироваться между собой, примеры, а потом вы будете идти и это применять на практике. Конечно же, получите заряд бодрости, энергии, новых сил через глубокие женские практики. И это вы получите вдоволь. Конечно же, будет много новых людей, новая атмосфера, потому что в том, где вы сидите возле компьютера, естественно, там тренинг, как вы понимаете, только в голове. На практике это действие. А когда новые люди, совершенно новая страна, даже если вы там были, это новое окружение, это все новое, организм просто стрессует в хорошем смысле, и он перестраивается на другие виды действий, потому что будут другие мысли и ощущения. У нас будут серьезные практики со стихиями воды, земли, неба, и Египет является самым крутым местом для этого. Да и просто отдохнуть, набраться сил для того, чтобы в Новый год войти совершенно новое. Поэтому собирайте чемодан и собирайтесь солнечный гипет. Потому что этот тренинг будет как игра. Будем разбирать реальные сценарии, как в кино. И вам очень понравится, как вы это будете делать. Потому что ни одна девушка, прошедшая выездной тренинг, не осталась на той же самой позиции. Поэтому 5 ярких, незабываемых дней для вас. Если вы хотите очистить свое подсознание от накопленного негатива и обид, и раскроете сердце навстречу успеху и любви. А живое личное участие, как вы понимаете, это решение всего. Про желание, про постановку цели, про уговорение, про походку, про жесты, я уже сказала, повторять не буду. Поэтому, если вы готовы стать женщиной, которая выбирает лучшие мужчины, и готовы вообще к переменам, то я не думаю, что вы сейчас скажете про маски, про пандемию. Это было, есть и будет. Маски и пандемии, все другие ограничения, это для простушек, для тех, которые боятся, не уверены в себе и вообще боятся жить. 80% участниц моих живых тренингов полностью перестраивают свою жизнь и выходят замуж, выезжают в другие страны, закрывают кредиты, в общем, решают все свои главные задачи, потому что это трансформация психологическая. И я, психотерапевт, делаю психотерапию болей, которые мешают достичь того, чего вы хотите. Именно поэтому, сколько вы еще будете сидеть, сколько вы еще будете читать книжек, слушать разные вебинары, или же наблюдаете, что ваши старания не вознаграждается судьбой, потому что на самом деле все полезное в практиках работает тогда, когда есть взрослая, осознанная, психически зрелая личность, которая берет ответственность за себя и не говорит, та, сейчас же пандемия, та, где мне денег взять, та, это неправда, та, это все лохотрон. Да, это все неверно, и так далее, и так далее. Ну, разные, я знаю, женщины есть, поэтому большинство женщин пребывают в детских программах, в установках родителей, социума. Они не готовы выйти за пределы своего ума, потому что даже в голове нет того, чего вы хотите. Я это знаю за 25 лет работы, поверьте, знаю, о чем говорю. И люди часто идут в шизотерику, в нумерологию, и будет, думают, будет им счастье. Ага, без действий забудьте. Или я недостойна, или возраст не тот. Или так надо, вот пусть уже так будет, как будет. А что подумают другие? Часто говорят женщины, пусть лучше свой отец бьет, чем чужой. Такое я слышала. Маме должна, детям должна. Что главное родить ребенка, уж там он пускай этот ребенок там как-то сам решает. Что настоящих мужчин нет. Нет. Что все они вот такие несерьезные, там, козлы, там, им и только секс, или там, что там еще. Что нужно терпеть ради детей, вначале я дам родным, только потом себе и так далее. Находите себя здесь. А самое главное – это я. Поэтому вот эти установки – это то, что нами управляет на самом деле. Ты можешь говорить что все, что угодно, а в судьи сидит внутри тебя. Вот такая установка. И это работает только со специалистом. Поэтому без глубокой проработки на психическую зрелость можно годами ходить вокруг да около. Можно найти вам классного мужчину, можете встретить его где-то там в такси, в аэропорту, в каком-то месте. А что с ним делать, вы не знаете, потому что у вас язык заплетается, неуверенность, и вы лещите, блеете, как овечка, как я в свое время это делала. Когда попадается человек нормальный, высокостатусный, серьезный человек, у меня язык в одно место затягивался. Я прекрасно понимаю, когда сейчас я говорю, потому что сама это прошла. Поэтому ритуалы, практики, это все до тошноты. До тех пор, пока вы не поднимете свою красивую мускулю с лютеус, ну, то есть попу переводить на русский язык, ничего этого у вас не будет. Все. Поэтому нужны действия не виртуальные практики. Да, виртуальные практики – это расширение сознания там, и так далее, а потом нужно все таки действовать. А результат – это новый характер, новые привычки и, конечно же, новая ваша судьба. Вот один из, одна из историй этой Леси Ивановой из Москвы. Она много чего прошла, много разных у меня тренингов, около года она у меня занималась, осталась у нее тема отношения. Тело – подсказывала, что надо ехать. Деньгам было трудно. По-моему, это 15-16 год. У нас был тренинг тогда в Таиланде. И вот она все-таки решилась. Слова из тренинга не давали покоя, что каждое препятствие – это новые возможности и уст. И я решила ехать, пишет она. И то, и другое – бесценный опыт. Потому что она это поняла, что... Надо. И поехала. А вот тут после приезда начались постоянная ежеминутная работа. Над собой, над отношениями. Потом на третий день мы встретили мужчину, в котором я тоже работала. Там он два месяца уже жил, со своими задачами решал. На выходе с обеими работала, на выходе они стали чуть позже мужей, мужем и женой. Поэтому кому сейчас полезно попасть сюда вот этот тренинг? Если любовные отношения, трещат по швам? Если хочется настоящую семью, а не фасловодный гражданский брак и вечный статус любовницы? Если полученная душевная травма или предательство отбили веру в себя и в счастье? Если кажется, что возраст уже ушел и остается искать утешение в детях и внуках? Если нужен успешный, сильный мужчина, а вокруг бьются одни потребители? Это тот случай, когда у вас вы хотите выбраться из ямы, затянуло по всем направлениям. Если нет денег, ни мужчины, ни работы, это тоже сюда. Если не хватает умения использовать свое женское состояние, общение с мужчинами, пожалуйста. А самое главное женское состояние это уверенность. Если многие тренинги привели к вас, вас в тупик, вы в депрессии, вы взорлись в тренингах и не видите света в конце туннеля. Это сюда. Мы все будем фишки поменять на мужчина и будем прорабатывать на практике. Поэтому едем с нами. Я хочу в Фургату. Там тепло, я там уже была много месяцев и мне там нравится. Тренинг будет мощный, трансформационный, ваши, открывающий ваши скрытые резервы. За пять дней вы встанете на путь позитивных перемен без опытного профессионала-тренера. К этому можно идти годами. Поэтому результаты этого тренинга окажут влияние на всю вашу жизнь. Поэтому инвестиции в себя через этот тренинг, что вы сможете? Раскрыть и почерпнуть свои самые привлекательные черты. Научитесь цеплять собеседника с первого знакомства, удерживать его внимание на нужном вам уровне. Банальные комплименты ни в коем случае тонко, только тонкий флерт. Разбудите свое очарование, магнетическую женскую силу, харизму. У вас это есть, разве читаете эти строки. Вы с достойны лучшего, раз открыли этот сайт. Научитесь делать окружающих мужчин своими друзьями и поправителями. Определять их ценность, то есть понимать, ваш ли он. Стоит ли развивать новое с ним знакомство, продолжать. Сумейте привлечь в свою жизнь достойного мужчину и создать прочные счастливые отношения, если хотите семью. Главное делать, само на голову, не упадет. Моя задача не выдать ваш замуж. Моя задача научить вас быть той уверенной, классной, интересной, харизматичной женщиной, которая как магнит притягивает себе мужчин и управляет своей реальностью. И естественно управляет им. В мужском коллективе, который проработала многие годы, мужчины мне говорили так. Надя, учти женщин управлять. Красиво, по-женски. И вот я этим занимаюсь уже многие годы. Самый классный бонус это 30 дней после тренинга в закрытой группе Facebook. Поэтому развлекайте, заводите новые знакомства, наслаждайтесь жизнью. Мы хотим, чтобы вы получили самое великолепное впечатление от отдыха. Получайте пятидневный тренинг с насыщенной и полезной программой. И успеете проработать над собой и создать новый образ себя. Сразу закрепить полученные знания на практике, завести интересные знакомства, возможно, с продолжением и отдохнуть по полной. И по дням расписана, каждый, расписана программа пятидневного тренинга. Утром каждый день будут техники на бытийность, погружение в себя, завтрак, техники во время еды, сексуальная женственность. Работа с сознанием, подсознанием, конкретизируем свои желания, цели, находим, устраняем причины, по которым они не сбываются, меняем негативные, деструктивные установки на созидающие, поддерживающие, прочно простраиваем, встраиваем подсознание ваше будущее. Это обеспеченное, счастливое и успешное. Каждый из нас пришли в этот мир с установкой на радость и счастье, с миссией. Помните, я говорила в начале. Но.. В процессе жизни их затерли эти установки, зажали. Поэтому мы сейчас будем все, все это реанимировать. Проведем специальную практику, открывающую огромные возможности нашего бессознательного. Подключаем эти резервы к исполнению своих планов. Это магия психотерапии. Практика на интеграцию личности женщины. Это офигенная практика. Один раз вы сделаете, и она будет, вы забудете про нее, она будет вам работать на бессознательном уровне. Трансмедитация на восстановление женской силы и зрелой женственности. Это ну, просто невероятные вещи на взросление. Вы будете ходить долго по тренингам, вы не сможете это сделать. А вы сделаете это да? одну только практику в живом тренинге. Результат такого дня ясно видим свои цели и желания и понимаем, что их исполнение в наших руках. И события будут приходить легко, просто вот, просто вот. а тем более сейчас на, на кану, уже идет Новый год. Сейчас в воздухе пахнет магией. Дальше мы работаем с подсознанием и убираем детского ребенка, плачущего, который получил психотравмы, и возвращаем сокрушительную женскую силу и женское достоинство. Вечером применяем всю женскую силу магию на практике, в знакомстве, в общении с новыми мужчинами. И чувствуете эту тайную власть, вы будете просто обалдевать, как у вас это будет получаться. Продессы тренинга, шлифовка жестов, взгляда, голоса, бытийности, знакомства с новыми мужчинами, встраивание внутреннего состояния истинной леди, управляющей своей реальностью, отработка практических приемов общения, жестов, движений, движений тела, движений рук, посела, встала, повернула голову, это все, будем с этим работать. Интонация голоса. Изучение практик активного транса. Чистка всех так называемых чакр, я их называю как медик, называю это центры, которые управляют нашим организмом, нашим телом. Вы будете легко выходить из любых жизненных ситуаций с чувством Собственного достоинства. И что закрепите на всю оставшуюся жизнь. Также покажу вам про психотипы мужчин. Диагностика будет в наблюдении. Как с ним вести. Как говорить. Как просить. Как благодарить. Как получать подарки. Практики на простые доступные применения на каждый день. Дальше. Тренировка жестов. Осанки. Похода. Походки. Как подать себя. Как представить себя. Как встать. Как сесть. Особое состояние, фишки-невербалики, магия. ведемская женщина ведает много, слышали про такое. Так вот я вам это дам. Сама попробовала, получается просто невероятно. Шлифовка голоса, жестов, походки с мужчинами. И это все будет сниматься на камеру, и это все будем отрабатывать, чтобы вы просто приехали совершенно с другими навыками. Вот такие дела. Множество отзывов людей, которые прошли, разные мои Программы, В том числе и живые тренинги Заходите, почитайте. В чьи заботы в руки вы попадаете В эти пять незабываемых дней Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, психофизиолог Тренировочное развитие Имею медикатологическое и психологическое образование Многие годы учусь, работаю, постоянно усовершенствую себя Работаю над собой Я сказала в самом начале, в первую очередь ну и, конечно же, когда я проверяю на себе, то, то мне проще работать с людьми. Мне проверенные какие практики я не даю, пока через себя не пропустила. Имею опыт посттравматических, лечения посттатоматических синдромов во время боевых действий. На сегодняшний день я уверенная, успешная счастливая женщина. У меня есть отношения, которыми я довольна и горжусь. Я чувствую себя женщиной. Более тысячи учеников смогли учить качество своей жизни – и автор многих книг и программ для женщин онлайн и офлайн Провела более 3000 мастер-классов, 46 и более тренингов в разных городах и странах. Я уверена, что только сумев помочь себе, можно работать с людьми. Когда исполнились все мои мечты и планы, и даже больше задуманного, я поняла, пора помогать другим. В чем я вижу свою основную задачу и миссию? Не просто дать навыки и практики, а научить пользоваться полученными инструментами самостоятельно, во всех жизненных ситуациях. Без зависимости от тренера. Поэтому для женщины важно быть личностью. Осознанной и цельной. Понимающей чего или кого она хочет. И для чего это ей нужно. Вот здесь вы кликните и увидите страничку из отзывами Их много. Их очень-очень много. Видео отзывы. И мужчин, и женщин. И разных разных программ, Поэтому вы можете это все прочитать, изучить и быстренько, не откладывая в длинный ящик, переходить и получить вот такую вот суперскую программу. Вы можете записаться на консультацию и попасть и узнать сколько почем. Если вы принимаете решение в течение 48 часов то программа, которая стоит в этих пакетах, для вас будет 50% скидка. Но это только 48 часов. Всех вам благ. Используйте возможности. Год 20-й заканчивается год испытаний. Следующий год, каким он будет, зависит, конечно же, только от нас самих.